Карры. 55-й год до нашей эры. Армия Марка Лицения Краса зашла глубоко на территорию Парфии. Крас отправился на восток в поисках богатства и славы. И то, и другое должно было понадобиться ему во время грядущей битвы за власть в Риме. Много недель он преследовал Парфянскую армию. Парфяне заманили его в свои земли. Теперь римляне решили, что Парфяне не хотят сражаться, и римская кавалерия отошла слишком далеко от основной колонны. Они ехали прямиком в Парфянскую ловушку. Тяжелые катафрактарии приблизились. Легкостью истребили кавалерию римлян. Теперь конные лучники Парфян могли спокойно начать стрельбу по римской пехоте. Крас приказывает своим легионам построиться черепахой, чтобы защититься от стрел. Теперь они будут особенно уязвимы в рукопашном бою. И катафрактарии уже несутся вперед. Лишь у остатков римской кавалерии оставались хоть какие-то шансы обратить в бегство парфянских конных стрелков. Полка. Слава богам, вражеский полководец мертв. Его люди знают, что их судьба решена. Вражеский полководец бежит. Усиливайте давление, чтобы сломить мужество всей армии. в визжун, и теперь кормить стервятник. Темный день. Римляне редко терпят такие поражения, но наш народ не так.